Итак, с вами Руслан Струд. Сегодня у нас 1 апреля, новый месяц и текущая неделя насыщена сразу несколькими важными событиями, которые, ну, на мое усмотрение, будут иметь влияние на основные финансовые инструменты. Итак, давайте по порядку. Значит, В среду у нас 3 апреля пройдут очередные переговоры. Между Китаем и США они уже пройдут у нас в Вашингтоне. Минувшую неделю 28-29 марта была встреча в Пекине, вроде бы как уже на финальной финишной, да переговоры и есть определенные договоренности. И таким образом намечена встреча в том числе и с Дональдом Трампом. Вроде бы как все отлично складывается, нет никаких негативных моментов, есть определенные договоренности. И это ну, как бы на начало текущей недели и по итогам ушедшей недели должно придать оптимизму инвесторам. Фьючерс на Nasdaq, 30-минутный таймфрейм, ну, на 30 минутном таймфрейме мы видим, что мы находимся в районе уровня uh, high 7500 и uh, покупки у нас были в районе low 7343, это в течение прошлой недели. Сейчас uh, фьючерсный индекс у нас uh, сравнительно дорогой и хотелось бы отдельное внимание обратить, что uh, практически у нас без объемов продолжается данное движение. То есть события, переговоры между Китаем на прошлой неделе и те, которые будут на текущей неделе, инвесторы пока не считают данные факторы мощной основой, благодаря которой можно будет осуществлять покупки. Если посмотреть на NASDAQ на четырехчасовом таймфрейме, у нас также по уровням Мюрая мы находимся в районе Хай, это довольно дорого и также без особых объемов у нас продолжается Вялое, умеренные, но все-таки восходящее движение. Более важными, важным событием у нас будет в ту же среду публикация нон-фармов, то есть данных по занятости в не сельскохозяйственном секторе США. В среду у нас будут предварительные данные от ADP, согласно которым в экономике США прибавилось 184 тысячи рабочих мест. Ну, а в пятницу, 5 апреля у нас будут опубликованы окончательные данные. Что мы имеем по фьючерсу на S&P 500? Фьючерс на 30 минутном таймфрейме. На 30 минутном таймфрейме мы также видим, что э, фьючерс у нас довольно дорогой в районе хай 2851 и получается довольно э, интересная картина. С точки зрения фундаментального э, анализа или новостных событий э, мы должны осуществлять покупки. ну По крайней мере нас к этому подталкивают. Э, помимо этого пятницу еще выступил э, советник экономический советник Трампа, который... Э, ну, в прямом смысле да, потребовал от Федрезерва снизить ставку сразу на 0,5% ну, и таким образом мы видим, что инвесторы практически не реагируют на данные новости, на данные события. У нас же с точки зрения анализа и объемов и уровней Мюрея следует выделить такой вот момент, что уровень на меньших опционных выплат у нас по S&P 500 находится в районе 2750 пунктов. Ну, как практика показывает, рано или поздно цена у нас к данной отметке придет, и это 100%. Учитывая то, что индексы сейчас дорогие, и учитывая то, что у нас ожидает публикация нонфармов, плюс если будут какие-то моменты или резкие высказывания в отношении Договоренности между Китаем и США, то есть если все-таки будут не согласованы определенные моменты, это в моменте может оказать мощное давление абсолютно на все американские фондовые индексы. Поэтому я держу руку на пульсе, что говорится, и настроен продавать. Конечно, если у нас будет преобладать оптимизм и данные по нонфармам окажутся лучше ожиданий, то есть рабочих мест прибавится больше, чем ожидают эксперты, мы можем преодолеть локальные уровни, по крайней мере, по Мюрея. И, соответственно, если э, в рынок будет влита ликвидность, э, уровни у нас э, перерисуются на более широкий горизонт, и тогда у нас будут э, определенные цели, и тогда уже можно будет задуматься о покупках. Ну, а пока о них говорить рано, э, есть смысл э, рассматривать э, накопление топлива для того, чтобы э, работать в сторону вниз, как минимум если у нас цена по S&P 500 пройдет сверху вниз и закроется хотя бы тремя или пятью свечами а, под уровнем хай, то есть ниже отметки 2850, а, тогда у нас целесообразно открывать а, продажи или же выставить а, отложенный ордер а, и таким образом фиксировать профит в районе 2812. А, по а, фьючерсу на индекс Dow Jones у нас 4-часовой таймфрейм. Здесь мы анализируем данный инструмент с точки зрения отработки уровней объема, есть у нас и такой тип уровней, ну что ж данный уровень, дан, данный тип уровней следует применять для того, чтобы понимать потенциал хода или запас хода по инструменту, так как у нас более высоких уровней на сегодняшний момент нет то есть у нас максимальные уровни, которые были, это 25970 и еще там у нас один уровень, это который сформирован фьючерсным контрактом сентябрьским сентябрьском 2018 году. И таким образом у нас пока цели непонятны по Dow Jones, по фьючерсу индекс Dow Jones. Но если будут преобладать продажи и цена у нас сможет укрепиться как минимум двумя свечами на 4-часовом таймфрейме ниже отметки 25,970, опять-таки рекомендация SL со стопом, ну, High, который у нас образуется, будет он выше или ниже, то есть вот... Данном, на данной отметке. И таким образом потенциал движения вниз у нас будет в районе 25 320. Пока об этом говорить рано. Опять-таки обращаю внимание, акцентирую внимание на том, что индексы находится довольно высоко и покупать, для того, чтобы покупать, нужны были веские причины, аргументы, то есть состояние экономики США как минимум. Одного лишь желания советника Трампа о том, чтобы Федрезерв понизил ставку и не до конца еще понятные переговоры между Китаем и США. Ну, вроде бы как договорились, но пока никакой конкретики. Поэтому это не те факторы и события, которые могли бы способствовать агрессивным или уверенным покупкам. Поэтому, по крайней мере, на начало торговой недели все складывается именно таким образом, что индексы ну, в большей мере все-таки э, способны э, формировать коррекционную волну, нежели продолжать движение э, в, ну, в направлении восходящего тренда в том числе. Конечно, если данные окажутся лучше ожидания, тем более в пятницу, тогда э, здесь нет никаких сомнений, будем работать в сторону, э, в сторону покупок. Так, По э, нефти. Э, у нас по нефти. В минувшую пятницу были опубликованы очередные данные от компании Baker Huggins. И количество нефтяных буровых США сократилось до 11-месячного минимума. За неделю до 29 марта мы видим, что сократились и буровые установки, и газовые в том числе, и общее количество установок также. Так, 30-минутный таймфрейм. Американская нефть, CL. Uh, довольно хорошая картина сейчас uh, образовалась у нас uh, в районе хай uh, 60 долларов uh, и 94 цента за баррель у нас образовался HFT объем с точки зрения uh, торговли по HFT объемам. Так, здесь проанализируем 740 контрактов, правда есть разброс, BID 8% и ASK 92%. Здесь присутствует, присутствовал в данной сделке не только MarketMaker, но и присутствовали другие участники, в том числе еще какой-то из трейдеров. Но тем не менее, в данном контексте есть смысл открывать позицию на продажу после того, как у нас а, цена закрепится основой а, своей свечи а, ниже отметки 60 долларов, 60 долларов и 60 центов за баррель. То есть Сел стоп 60.60. Можно даже 60.55, чтобы уже наверняка. Тем более, если вы торгуете в МТ4, у вас необходимо еще учитывать спред. После того, как у нас свеча своей основой закроется ниже отметки 60 долларов 55 центов за баррель, тогда уже по максимуму, который у нас образуется, возможно, он будет или выше, или вот на данной отметке 60.90 или 60.95. Ну то есть по максимуму свечи, которая у нас есть, плюс спред. И тогда работаем на продажу и тейк профит у нас в районе отметки 59.40. Вот такая рекомендация по нефти. Несмотря на то, что данные по Baker как бы будут способствовать и дальнейшему укреплению по нефти в том числе, Однако, если учесть вот HFT-объемы, которые у нас образовались и на прошлой неделе, то я считаю, что данный объем он куплен у мейкера, пусть он и не слишком большой. Здесь 726 контрактов, 367, 516, 740. Частично данные, данный объем и данные позиции мейкером были выгружены. В рынок в том числе, но некоторая часть еще осталась. Таким образом, есть смысл работать в сторону продаж с целевой отметки 59.40. Золото. Золото на 30-минутном таймфрейме ну, нет сейчас никаких моменте сигналов, были у нас объемы ранее. Объемы здесь у нас не настолько интересны С точки зрения открытия даже внутридневных позиций Либо на покупку, либо на продажу Сейчас в моменте золото недорогое, дорогое, не дешевое Покупки целесообразны в районе 1281 доллар за тройскую унцию Ну а продажа в районе 1312 Вот есть такой диапазон, если внутри дня Если говорить о золоте на 4-часовом таймфрейме с прицелом на всю неделю конечно здесь многое будет зависеть от э, данных по нонфармам э, нон и э, ну, тем решением которые будут между китаем и сша а вдруг в среду объявят о том что договорились и подписали соглашение всеобщий оптимизм почему бы и нет ну а пока э, о таком оптимизме говорить рано э, Уровни у нас несколько сузились перерисовали с учетом того, что у нас прошли продажи и определенная ликвидность вышла по крайней мере из фьючерса на золото и сейчас в моменте мы находимся между отметкой чуть выше среднего да и чуть ниже чем дорого ну, в принципе также какие-либо рекомендации конечно отсутствуют Покупки, агрессивные покупки будут уже целесообразны аж в районе 1250, если цена у нас туда опустится. Ну а если движение у нас остановится в районе 1281, то тогда более целесообразно все-таки работать по внутридневным целям на 30-минутном таймфрейме. Так, если анализировать золото с точки зрения... Uh, уровни объема в том числе uh, у нас uh, поддержка в моменте в районе 1290-1291 доллара за троицкую унцию и затем уже 1278. Ну, цели у нас обозначены, пока какие-либо рекомендации uh, отсутствуют. С точки зрения отработки и скользящей, и средней, и... Uh, уровней в том числе, ну сейчас э, абсолютно какие-либо рекомендации по золоту отсутствуют, нам либо необходимо опуститься как минимум в район 1278 и затем уже э, присмотреться к каким-либо покупкам, либо движение в район 1303 или 1314 и там уже смотреть э, определенную свечную конфигурацию, которая э, ну, сможет э, способствовать э, открытию сделки, ну, может служить подтверждающим э, каким-то сигналом. Единая европейская валюта, если я не ошибаюсь. Да, в четверг, в четверг у нас 4 апреля состоится публикация протокола заседания Европейского Центробанка по монетарной политике. Я не думаю, что там о чем-то особом нам расскажут, но тем не менее в моменте может быть повышенная волатильность и это также следует учесть в своей тактике торговли. На 30 минут нам на, на часовом Прошу прощения в таймфрейме, ну, какие-либо рекомендации у нас отсутствуют. Был у нас здесь HFT объем, который особо не отработался, ввиду того, что также из евро вышла значительная часть денег. Мы видим здесь есть продажи. И уровни у нас сузились довольно резко, что не дает возможности работать сейчас в буквальном моменте внутри дня. С учетом того, что все-таки 30-минутный таймфрейм и размах у нас тут буквально 30 пунктов, если 4 знака после запятой, поэтому оставляем внутридневные цели без... Внимание и рекомендации внутри дня на 30-минутном таймфрейме. Если мы перейдем на 4-часовой таймфрейм, здесь у нас а, картина следующая. Что ж, евро находится между уровнями. А, в моменте мы закрыли геп, но а, и о покупках и о продажах говорить сейчас абсолютно рано: а, либо дождаться движения вот сюда и здесь работать либо а, на отскок, либо а, ложный пробой и а, обратное движение вниз, либо все-таки необходимо нам а, движение вниз в район 1.1255 для того, чтобы здесь накопилось топливо, либо с откатом вверх, либо с пробоем и дальнейшим снижением а, вниз. А, пока в моменте что-либо а, по евро сказать сложно, а, Инструмент находится между уровнями, поэтому э, не будем э, особо зацикливать на нем внимание. По э, британскому э, фунту. Так. Очередная попытка Терезы Мэй э, с очередным голосованием, уже четвертый раз, если я не ошибаюсь, все-таки принять кое-какое решение э, о том, чтобы э, согласовать моменты по а, выходу из а, ЕС. Знаем, что на выходных Тереза Мэй провела определенные переговоры и сегодня в 22.00 показательное голосование парламента Великобритании по Брекзиту в очередной раз. Но а, к чему это приведет а, на сегодняшний день, а, конечно, Здесь прогнозировать довольно сложно. Фунт в моменте находится, мы анализируем на часовом таймфрейме, находится очень близко в районе отметки опционных, наименьших опционных выплат, поэтому здесь какие-либо рекомендации, конечно, отсутствуют, ну и тем более непонятная перспектива по поводу Brexit а также дает нам основания оставаться в стороне по данному инструменту. Следует лишь отметить, что при движении цены в район 1.2940 здесь целесообразно рассматривать покупки и продажи в районе 1.3430 ну, диапазон, который выделен соответствующим цветом, здесь у нас Цвет зеленый. Здесь следует рассматривать покупки, здесь продажи. Более ничего интересного здесь придумать нельзя. Японская иена у нас также несколько корректировалась на прошлой неделе, но до уровня low мы еще не дошли. У нас чуть выше находится уровень наименьших опционных выплат, от которого цена у нас оттолкнулась вверх и достигла отметки main 0.9063%. Либо а, снижение в район 0.9030, там а, будем рассматривать покупки, либо продажи в районе отметки 0.9095. Никей а, в моменте у нас, а, уровни у нас перерисовались, находится а, между отметками Low и Main. А, также покупки будут целесообразны вот в данном диапазоне, и а, продажи есть смысл рассматривать при достижении... Значение 22500 плюс-минус 150 пунктов. Более никаких рекомендаций на текущий момент также нет. Биткоин. Биткоин на, на, 30, на часовом таймфрейме. Уже мы пришли на часовой таймфрейм, потому как на 30 минут нам дать рекомендации на текущую всю неделю не всегда получается. Ну, с точки зрения того, что уровни или цели могут быстро отработаться даже на протяжении э, первого там, или второго торгового дня и соответственно, э, чтобы определить цели на всю текущую неделю, анализируем э, все-таки часовой таймфрейм, а с 30 минут мы перешли на часовой. Что ж, в моменте у нас э, цена чуть выше среднего и э, какие-либо рекомендации также сейчас э, отсутствуют. Если на четырехчасовом таймфрейме мы находимся довольно низко с учетом того что уровни у нас несколько перерисовались и при снижении цены вот в данный диапазон я рекомендую все таки открывать лонги есть у нас здесь и недельная поддержка от которой цена сейчас в моменте отталкивается но скользящая у нас направлена вниз что вероятно всего будет оказывать ну, давление на биткоин или же можно сказать, что в моменте сейчас преобладают продавцы, это видно у нас и по кумулятивной дайте в том числе, поэтому если у нас цена все-таки сходит в район 3750, плюс-минус ну, 80 долларов, чуть выше, чуть ниже, при соответствующей свечной конфигурации, тогда есть рекомендация открывать, Ланги с ближайшей целью в районе 4065, ну и довольно оптимистичной целью в районе 4375. Что ж, по основным инструментам у меня практически все, ну и на десерт я решил взять РТС и попробовать проанализировать динамику по данному индексу по данному инструменту и анализ в принципе хотелось бы провести не с точки зрения допустим тех же hft объемов да или там открытого интереса или кумулятивной дельти хотелось бы обратить ваше внимание на то что довольно ярко отрабатывает себя уровни мюрея по данному инструменту на четырехчасовом таймфрейме с медленным типом есть два типа, медленный и быстрый Быстрый предназначен для валютных пар Ну а медленный для индексов и для активов сектора commodities. Что мы имеем по РТС на текущий момент Здесь все очень просто, мы продаем в районе хай Конечно при соответствующих свечных конфигурациях, будь то поглощение или там же Doge, да, есть а, определенные свечные конфигурации и покупаем в районе low, то есть вот цели у нас на продажу и цели у нас а, на покупку в течение текущей недели. Ну что ж, посмотрим. Это самые, самые, самые простые уровни, которые существуют в нашей аналитической платформе, однако они в моменте отвечают на вопрос дорогой актив, дешевый или в принципе цена на него средняя. Сейчас в моменте РТС у нас как раз находится в районе мейн, то есть недорого, недешево и какие-либо рекомендации у нас отсутствуют. Однако при достижении целей 121 880 есть, есть смысл задуматься о продажах и соответственно о покупках, если у нас индекс снизится в район отметки 115 630. Если у вас остались отдельные вопросы или есть желание проанализировать другой ряд инструментов, регистрируйтесь по ссылке, которую вы видите под видео, регистрируйте личный кабинет. Я обязательно с вами свяжусь, у вас будет возможность использовать 7 дней бесплатно нашу аналитическую платформу и соответственно мы сможем подобрать для вас те или иные интересные а, настройки для того, чтобы сделать а, вашу торговлю более качественной. Ну а у меня на этом все. Всем успешной удачной торговой недели и до встречи в пятницу. Всем пока!